Многие из вас приезжают в Аланию и, конечно же, привозят мне всякие вкусняшки. Спасибо вам огромное. Вы приходите в офис, иногда мы с вами встречаемся, и вы мне передаете всякие вкусняшки. Еще раз спасибо. И сегодня к нам в офис пришли Дина и Александр Потавины и принесли мне колбасный сыр и колбасный сыр плавленный с грибами копченый конечно же эти сыры вы не найдете вот прям в таком виде в Турции только в метро можно купить какой-то немецкий копченый сыр и что мы решили сделать мы решили всем офисам а точнее, я здесь единственная иностранка, и все турки, я решила дать попробовать туркам этот сыр, всем э, тем, кто работает в нашем офисе. Давайте теперь посмотрим, какая будет их реакция на этот сыр, потому что сыр они будут пробовать первый раз в жизни. Вот наш сыр, обычный плавленный сыр, и сыр с грибами. Давайте теперь посмотрим. У нас здесь Айхан и Ахмед. Сейчас посмотрим, понравится им сыр или нет. Önce şey deniyorsunuz Füme hmm. <gülüyor> oh. Nasıl? Süper Bizim hmm. şey gibi Eritme peyniri olur bizde Üçgen <gülüyor> değil <mi? gülüyor> Onunla Айхан, еще ли где-нибудь Мантарлы? Ага. что, харика? Или Güzel. <gülüyor> güzel, harika ya. Güzel. Böyle Teşekkürler. Aroması falan çok güzel. Teşekkür ederiz. Alman peynir gibi benziyoruz. Biz Alman peynir bilmiyoruz tabii. O yüzden biz Türk peynirlerle kıyasladık ama güzel. Tamam, beğendiğiniz değil mi? Süper, evet, evet, tamam. harika. O zaman biraz daha alabilirsiniz. Ben istemiyorum çünkü gitmem lazım. Tamam. Ben mantarlı çok güzel. Mantarlı güzel evet. Так, здесь у нас Беркер, сейчас посмотрим что он скажет. Беркер алпейнер. Буфюме, стандарт фюме. Да, действительно очень вкусно. Погнали? Да, действительно очень вкусно. Фюме очень вкусно. Есть меня? Alerjim var mantara ama Sizin için şöyle bir Sadece kokusu Acaba bizim peynirlerle aynı mı diye Tamamen Bu zamana kadar yediğim yerli peynirlerin dışında bir kokusu var Ama mantara alerjim olduğu için maalesef tadamıyorum Ama standart füme peynir gerçekten mükemmel O zaman al bir tane devam. Evet bir tane şu kendi yarımımı devam edeyim <gülüyor> İyi <gülüyor> Beğendin değil mi? Gayet güzel Tamam. Türkiye'de böyle bir peynir var mı? Türkiye'de böyle bir peynir yapıyorlar mı? Vardır mutlaka ama ben ilk defa geldim yani ben hiç yemedim ilk defa böyle bir şey yiyorum haraşu haraşu mu diyebilirim Mine kusma şu tabii ki de sün niye biliyoruz a ve ot şahmere şimdi s prosim yediliyor mu Bizi geçiyor. Bu standart film hmm. Nasıl tadı? Bayağı bir yağlı gibi. Ağır bir tadı var sanki. Bilmiyorum, sana söyle ne düşünüyorsun? Evet, istersen. sana Bayağı bir yağlı. Bu mantarlı var mı? Uh -huh. Mantarlı peyniri de ilk defa ayrıldım. Bence bu daha güzel. Hmm. Hı -hı. Bu çünkü bana çok yağlı geldi. Yağlı? Orada yağ yok ki. Bunda. Belki çok... füme koku ve şey tuz. Belki. Ama bu... Bu daha güzel. Так, друзья, теперь я тоже попробую Кстати, они попробовали первые А я вообще не попробовала Но я очень-очень люблю колбасный сыр Вот этот сыр Так, кто его укусил? Возьму лучше новый кусок Мало ли кто-то его укусил Сейчас попробуем этот Колбасный сыр Это вкус детства свежий hmm. вкусный он на слюняшном глямушный русский русский хекмекали ону я едим че-то тост хекмей как каришекмей долюю, нет, он очень твердый, да, очень он на слюняшном, на глямушном, русский, а русский я едим че-то нет, Diyor, Aa. Aa. O, ben... Смотрите, видите, они даже. Rus... Mm -hmm. mm -hmm. güzel, mm -hmm. Так, а теперь я попробую с, с грибами. Этот пахнет по-другому. Ммм, ммм, фаркла, бу. бу бу. А молотаза. Булдыши нередко сия. Фильмисты. Мм. Бул. фуме. Очень вкусный Я могу сыр. Я тур. сыр, знаете каким Я просто вот такими кусками режу и ем. Ben nasıl yorum biliyor musun? Hı hı. Böyle kocaman şeyler kesiyorum böyle yiyorum. <gülüyor> evet çok güzel oluyor. Hani evet. bu yenmez ama bu yeniyor. Hı. Bu çabuk şey oldu. Ağır biraz diğerinin tadı. Ama her şey çok güzel oluyor. Kolbağsız ne sild kus kus diestva, çok lezzetli. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Очень много работы между делами. Забежали и попробовали сыр. В общем, вкуснятина. Самые счастливые дни в офисе, когда вы приходите, дорогие подписчики, и приносите всякие вкусняшки, типа колбасного сыра. Это просто невероятно. Спасибо большое всем, кто приходил. Недавно на днях приходила Милана и Оксана, приносили колбасу привезли мне колбасу из Дагестана. В общем, друзья, спасибо, спасибо вам огромное. Для нас это большая радость. Ну и, конечно же, когда работники в офисе тоже могут попробовать вот эти вот необычные колбасы и сыры. Вчера все пробовали охотничьи вкусняшки, охотничьи колбаски, ну, конечно, они вкусняшки, охотничьи колбаски, очень, это было все вкусно, носы ну, просто потрясающий. В общем, никому не отдам, съем сама. Оставила я его на вечер. Просто вкус детства. И как я сказала, в Турции такого сыра нет. Есть что-то похожее. Или в магазине метро можно купить немецкий копченый сыр, но он достаточно дорогой. В общем, вот так вот у нас проходят дни в офисе, но ну, а когда приходят подписчики и приносят вкусняшки, как я уже сказала, это самые классные и вкусные дни. Ну, конечно же, особенно для меня, потому что для ребят это что-то новое, они попробовали и забыли, ну а для нас это незабываемый вкус, эм, вкус. Вкус детства, колбасный сыр я очень-очень люблю. И когда спрашивают, почему я скучаю, конечно же, по колбасному сыру в первую очередь. Покажу вам еще, что видно из нашего волшебного окна. Вид открывается на парковку. В пятницу здесь проходит пятничный рынок на торговые ряды. Вот таким вот образом они выглядят сверху. Видите, они закрыты специальными тентами от солнца. И в пятницу, вот там, вот где стоят машины, висит наш кабель от интернета. И в пятницу, вот там, где стоят машины, проходит пятничный рынок. И вот вы видите, вот такой вот маленький домик внизу. Вот эти вот маленькие домики, их расставили сейчас по всей Алании, и там продают хлеб. Мэрия продает хлеб. Мэрия перестроила старые будки. В общем, старые будки снесли и построили вот такие красивые будки в стиле традиционных турецких домов. Вот видите, туристы гуляют, тепло. Кто говорил, что я хожу в кофте и я говорю неправду, что тепло, на самом деле тепло. Но я все равно в кофте, друзья, потому что я всегда мерзну. И мы сидим в офисе в тенечке, у нас прохладно. А вот на улице, на солнце, вот я сейчас даже стою, очень даже жарко, жарко и напекает. Поэтому, если будете проходить мимо, заходите в гости. Будем всем рады, напоим чаем или турецким кофе. Ну, а сейчас, друзья, я проведу вам небольшую экскурсию по нашему офису. Ремонт мы закончили, только остались некоторые детали интерьера, которые еще не приехали. Если кто не знает, то наша компания называется ProMedia Brand Agency. Про мы занимаемся печатью, дизайном, стратегическим развитием компаниям, брендингом и маркетингом. Ну и вот так вот выглядит наш офис. Сейчас не все есть в офисе. Есть шахмеры и Ахмед. Все детали интерьера мы выполнили в виде нашего логотипа. Вот видите, такое обозначение на туалет и ванну. И в наших фирменных цветах, фиолетовом и сером, мы не делаем стандартные, стандартные дизайны. Мы делаем только креативные, уникальные работы. Ахмед у нас пишет сценарии. Вот такого плана мебель тоже в наших фирменных цветах. Мой шлем. Многие из вас его уже знают. Еще приеду, приедет ковролин. Ковролин еще не приехал, поэтому осталось положить ковролин. Наш фирменный логотип, который был разработан самыми, не по крутыми дизайнерами мировыми. Совместно мы разрабатывали из Малайзии и Соединенных Штатов, а также из Франции. Ну и вот здесь мое место, где сижу я, мой стол. Компьютер, ну и наши некоторые работы здесь представлены, эти цветочки вы уже знаете. Работа дизайнера одна из самых сложных, потому что приходится работать с клиентами, с разными. И поэтому мы здесь повесили самые главные наши принципы. Сначала концепт, потом дизайн. Хороший дизайн, хороший бизнес. И не бойтесь, желайте только лучшего. Стремитесь к лучшему. В общем, друзья, вот таким вот образом выглядит наш креативный офис. Эм, работаем, стараемся делать что-то новое и интересное каждый день. А, еще покажу вам свои награды. Не хвастаюсь, просто покажу. Два года подряд мне вручали награду за лучший дизайн года. Лучший дизайн рекламы. Вот это мне вручали в 2015 году. И вот этот вот это красивый перо в 2016 году. Ну, здесь всякие награды отмели и так далее. И статуя Калатина Якубата, основателя Аланийской крепости, который подарили мне в торгово-промышленной палате. В общем, вот так вот выглядит наш офис. Все сидят, работают. И находимся мы в самом центре Алании, что очень-очень классно. И я для вас могу снимать много интересных видео, и чаще, чем раньше. Вот так вот проходит наш будний, так выглядит наш офис. Надеюсь, что вам понравилось, как ребята пробовали плавленный сыр, колбасный сыр обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте и, конечно же, приезжайте в Аланию, заходите к нам в гости. Всем всего хорошего, пока! Вам.